Ух ты жё! Как все быстро! Оп. -ко -ко -ко -ко -ко. Ноги выше головы, как на ракете, друзья! Э -э, срочные новости из нашего гаража. Не кручу, подожди, что взорвнет. Не крутится. Поехали. Потихонечку, потихонечку продемонстрируй, что у нас все контролируемое. Ну что, чуть-чуть дай газку капельку, ну, как страшно. Работает. Ну, не взорвалось хотя бы. С таким вот приветом из гаража были. Винтик. <смех> Винтик. <смех> But as it seems, yeah, except in that world that I dream of Never gonna lose the ones I love Never gonna lose the ones I love Cause everything is like a dream, yeah, but only in that world that I dream of Oh, don't wake me up before you go Cause I... Я включил запись экрана, сейчас, значит, запись был просто, размотал весь трос, не видно, к сожалению, вот там еще я автобус. Даю преднатяг. Так, уходит крыло. Все вроде хорошо. Залетел он, думаю, видно. Тут все работает тихо, спокойно. Неудобно мне. Здоровая, прям хорошая. Кир, все отлично. Уже можно чуть правее. Ага, все трос в воздухе. ветер, но действительно его скорость смотки сейчас буквально. вот встала ветер очень высвет. вот он там виляет туда-сюда, написано 20 градусов всего и контроллер 24, но надо помнить, что на улице минут 7, температура мотора не растет и это притягивает 60 килограмм Надеюсь, что датчик в самом моторе корректный. Я, кстати говоря, взял тепловизор. Мы сейчас после затяжки еще снимем тепловизором. Все, все, можно. Вот, все. Экран шаплет. отцепка, что-то с кроссом произошло отцепка а, он вымотался, -мо, тебя сдуло, он вымотался я чуть не посмотрел Вперёв, мотай, мотай, мотай. повторяю, у меня <laughs> не, на барабане его сорвалось барабан я что-то пропустил момент, что он уже назад летел вперед. Это я за машинами, я прям вот на перекрестках Короче, вот мы сейчас ее Собственно поставим и будет вот Про это все кино Ну вот как ставится голова Вот, чтобы голову положить Как бы, ну желательно Хопа, и можно убирать в машину То есть никаких инструментов, ничего не надо это, чтобы Привести голову в рабочее состояние все тоже весьма не сложно. Все, берем теперь ее поднимаем и насаживаем все люди, чтобы на эту Да не надо, она не попадает туда. попасть, потом чуть-чуть ее пошевелить, она сама туда попадает. Все, и два эксцентрика. Шлеп. Шлеп. Я уже довольно много это все тестировал. В общем, она не выпадает по причине, собственно, не того, что эксцентрики там это все держат, а ее закусывает немножко тягой, чтобы она не улетает. А, ну и нужно включить лебеду. По включению тут тоже. Значит, сейчас вот вниз у нас смотрят контакты. Но я еще планирую сделать под 45 градусов, чтобы было повиднее. И тут. Важна последовательность мы берем любой из этих и втыкаем там специальная шторка сделана, то есть ошибиться нельзя как на розетке от детей пальцы нельзя засунуть то же самое вот я ее воткнул и дальше уже последовательность нужно втыкать важно до конца хорошо разъемчики чтобы все там хорошо вот вот этот первый который воткнули вынимаю все все теперь уже ребятка Ищет сейчас пилот готов сейчас будет преднатяг и старт вот там нас на, на старт? Да, да, нормально нажимаем подмотка он чуть-чуть вытащил нажимаем преднатяг все автоматически старт смотрим на пилота крыло главное чтобы все было ровно Ровно летит 62. Да, тем чуть равнее, чуть левее да. Вот сейчас. Нажимай, да-да, нажимай. Разворот, разворот. Там вот так вот выматываю. Скорость выматывания наверное 10 метров в секунду. Ну то есть почти 4. Мы его достаточно близкого расстояния, буквально наверное, метров 500, сейчас стартанули. Ну тут на горах вот такой у нас небольшой, вот снимает второй кусочек видео. Вот вторая ступенька, ему сейчас уже хватит, нормально высоты тросик под размотать. Еще, еще, еще чуть-чуть тянем. тянем, тянем. Okay. Отпускай. разворот разворот вот сейчас она лебедка сматывается вот сейчас он ее натягивает и она начинает разматывать тут довольно много я водился с этим чтобы прямо никаких намеков не было на запутывание вот уже вымотал 600 метров и вот он достаточно еще высоко то есть сейчас он уже ближе к километру нам отмотает уже нормально уже красный трос это по километру разворот разворот Одна. вот сейчас нажимай нажимай Плавно подает тягу. У меня скорости прям небольшие. Разворот пьем, разворот, не, не тормози, разворотом теряет Сейчас он уже больше, чем метр мм выпал пойдет. Вот, Ладка. Да. Сейчас он наш полончик, но еще затокло. Нажимай. Разгоряется, когда петлю просто выматывается. Давай летаем повыше, сейчас затянемся еще немало заснуться. Вот а сейчас пролети сквозь них, мы ступеньку дадим, дай ступеньку. Один. Да. Вот, разворачивайся, сквозь низку пролети, только не отцепляйся по дороге назад. вот э, лебедка позволяет летать взлетать в интересных местах То есть небольшой кусочек нужен и он гарантированно до потока сейчас мы его отцепим в потоке. вон там птичка что протягиваем тебя тяните тяни. Там птичка там уже была. Ой, да, да, да. Пройдет, да, хорошо. Надо, давай, меня. давай он да. Отцепляйся. Погнали. Да, давай. Да. 20 метров в секунду сейчас. Сейчас не видно параши. Короче, сверхбыструю сделали смотрю. автоматом смотка завершится, сейчас будет видно парашютик подлетает, вот она за 80 метров скорость скидывает и вот так вот медленно его подводит, можно сделать поменьше, но тут ради безопасности сделано побольше. Да и Юнг, с камерой спасерочис. На ты, босиком по небесам. Висков Герей. Ну-ка, по бандам. Ну что, друзья, я готов к взлету. Ух ты ж, Как все быстро. Оп. К -к -к -к -к -к. Вот это да Вау Охренеть Ноги выше головы Как на ракете, друзья Но, честно скажу, вот это, конечно, надо изучать То есть надо на рогатке на нем прыгать Сначала, потому что хорошо У меня опыт Буксировочных полетов есть Я, по крайней мере, летал на буксировке, но так без скажем так опыта вот так сразу выше ноги выше головы а сидишь как-то табуретки а -а -а. <г naturals> класс и сложности которые мне предстоят это заход на посадку потому что я не умею так без интерцепторов но буду буду учиться сейчас а, слушайте, ну надо уже думать о посадке. Ой, как я улетел далеко. Йопс, палки. Ну, я лечу вдоль кромки леса зато. Сейчас поближе к деревьям подлечу. Мы еще, гляжу, глядишь, еще и динамик поймаю. Хе, класс. Я лечу рядом с деревьями. Как на параплане. Так, ну небольшой разворотик. Против ветра. Единственное, меня надо толкать придется на перелет. А, ну я буду говорить, что я на камеру лечу. Здесь у меня камера стоит. Оп, и класс. А мягенькая какая посадочка. О, восторг. Босиком по небесам. Слушайте, слезы из глаз, ой слезы, потому что все-таки, если на том не дует, то на этом дует. Великолепный аппарат. Фух, хочу еще.